Доброго времени суток, дамы и господа. И в недавнем видео я уже разбирал, какие маунты уйдут при релизе или при старте при патче дополнения Dragonflight. При патче, напомню, это обновление, которое стартует перед стартом дополнения. Что-то удаляется в при патче, что-то удаляется в самом дополнении. Сегодня мы поговорим о достижениях. Таких достижений будет 6, которые будут удалены в дополнении. Dragonflight, либо в припатче. Три будут удалены конкретно в припаче три на релизе. Давайте перейдем к ним. Два достижения из подземелья с эпохальным ключом. Коротко говоря, два достижения из Mythic+. Первое — это ачивочка на получение маунта. Она будет убрана в припатче. Мы получаем 2000 очков. И при получении 2000 очков рейтинга мы получаем великий подвиг под названием «Властелин ключей темных земель». 2000 рейтинг, ачивочка, приятненько, и маунт, бонусом. Следующее достижение это разный герой ключей. Герой ключей железные доки, герой ключей операции мехагон, цепо мрачных путей, Тозовешь также по-моему относится к этому. Мы проходим эти подземелья, либо проходим верхнюю и нижнюю часть, и при этом получаем возможность телепортации к этим подземельям. Это великие подвиги, и это также ачивочки, которые будут убраны в припатче. Гладиаторское достижение также будет убрано в припатче. Теперь перейдем к достижениям, которые будут убраны уже при релизе дополнения Dragonflight. Это значит, что на них дано побольше времени. Первое рейдовое достижение — это судьбоносные различные прохождения рейдов. Пройдя все рейды судьбоносные в обычном формате, в героическом формате, в эпохальном формате, мы получаем разный спектр наград. Пройдя абсолютно все рейды в... Обычном режиме, судьбоносные, мы получаем маунта котика. Далее, если мы проходим в героическом формате, то мы получаем звание. А если мы проходим все в эпохальном режиме, то мы получаем телепорты к этим рейдам. То есть к замку Нафри, к святилищу господства и к гробнице предвечных. Мне тут чуть-чуть абсолютно осталось. Грязишмяк мой любимый и регелон судьбоносный. Также второе рейдовое достижение, которое будет убрано при релизе дополнения Dragonflight, это достижение под названием «Все мы дети звезд» для героического и для эпохального формата. Обычный ачивмент, обычный формат можно будет делать хоть и в следующем дополнении, но суть героического режима и эпохального режима в том, что босс все-таки сложнее, это дает некоторую сложность для бомба самого по себе при убийстве региона И таким образом мы получаем великую ачиву. Суть достижения, мы все становимся алголонами небесными такими, и нас там притягивает, отталкивает, и никто при этом умереть не должен. Поэтому ачивмен довольно-таки сложный. Но у него две вариации, героический, эпохальный. Подумайте, какую вы можете сделать ачиву и реализуйте ее. Также стоит упомянуть то, что это рейдовое достижение, все мы дети звезд, можно делать как в судьбоносном режиме, так и в обычном режиме. Ну и последнее достижение, которое будет убрано при релизе дополнения Dragonflight, это достижение возвращения из-за грани. То мета-достижение, которое было добавлено еще весной. И мы рассуждали на эту тему, быть может его уберут при дополнении Dragonflight, там на релизе. Да, его все-таки уберут. Уберут это великое достижение, и наградное звание скиталец завесы станет недоступным. На моем YouTube канале имеется разбор всей этой мета-ачивы под названием Возвращение из-за грани. Видосик по всем моим мыслям касательно этого достижения я оставлю в описании. Обязательно его посмотрите. У вас еще есть время его выполнить. Не стоит как-то расстраиваться, не стоит печалиться. Я уверен, у вас все получится, и какие ачивы вы загадали, такие вы и сделаете. Жду ваши линки, сделанных ачив